приветствую вас дорогие друзья меня зовут Алла Вишневецкая и сегодня мы с вами поговорим о солнечном затмении которое произойдет 10 июня 2021 года 26 мая мы с вами вошли в коридор затмений и он закроется как раз таки в день солнечного затмения Знаки Близнецы. И важно проанализировать, какие события происходили с вами в этом коридоре затмений. Особенно это касается тех событий, которые вызывали очень глубокие и сильные эмоции. Скорее всего, тематика этих событий будет для вас актуальна на протяжении нескольких месяцев. Особенностью этих затмений является то, что они растянуты во времени это происходит по двум причинам во-первых эти затмения в мутабельных знаках это всегда дает переменчивую природу тем событиям которые происходят по этим затмениям они могут затрагивать сразу несколько сфер они могут видоизменяться они могут по-разному нами восприниматься зависимо от того когда мы на них смотрим. То есть неоднозначное восприятие может быть этих событий. К тому же сильное влияние оказывает на эти затмения ретроградный Меркурий. И он влияет таким образом, что, во-первых, появляется ретроспектива. Мы понимаем, что для того, чтобы эффективно использовать даже те шансы которые появляются на данный момент нужно закрыть какие-то прошлые э, истории поэтому будет некий такой возврат в прошлые сюжеты то что мы проживали ранее нам нужно будет перепрожить либо по каким-то причинам вернуться к этой теме опять ну и конечно же из-за ретроградного меркурия тоже растягивается влияние затмения во времени, так как не всегда мы сможем использовать те шансы, которые будут возникать в период затмений, и могут возникать какие-то обстоятельства, которые будут будто бы препятствовать тому, чтобы мы на данный момент этим воспользовались. Поэтому важно понимать, какие тенденции сейчас зарождаются, какие тенденции, наоборот, перестают быть для вас актуальными. И по сути, эту информацию вы, скорее всего, будете нести с собой на протяжении ближайших шести месяцев. Итак, это затмение будет кольцевым. Это значит, что Луна не полностью покрывает диск Солнца. Обычно кольцевые затмения вызывают огромный интерес и интерес за ними интересно наблюдать. Хотя с точки зрения астрологии не этот момент важен, а важно именно время, когда это затмение происходит, так как опять-таки бывает так, что даже вот именно в то время, когда происходит затмение, в нашей жизни могут быть какие-то важные нюансы, на которые стоит обращать внимание. Хотя это не обязательно так, затмение — распространяются на несколько дней как минимум именно в плане своей интенсивности. По Гринвичу начало затмения с 9 до 10 утра, по киевскому времени с часу дня до 2 часов дня. В астрологии считается, что именно солнечные затмения дают возможность начать что-то с чистого листа. Это затмения, которые обновляют нашу жизнь и которые дают шансы. По сути, солнечное затмение происходит в новолуние, и можно сказать, что это усиленное в несколько раз новолуние. И если, например, в новолуние мы можем обдумывать новый источник дохода, мы можем склоняться к тому, что пора менять работу, то в период солнечного затмения мы можем даже менять направление деятельности, исходя из того, что нам ближе по Душе и в какой деятельности мы себя видим в дальнейшем. По солнечному затмению на нас могут влиять внешние триггерные события, которые будут будто бы подталкивать нас к определенным решениям и изменениям, но также могут быть и внутренние желания, когда вот хочется попробовать себя в новом направлении, когда хочется что-то изменить в жизни, важно прислушиваться к себе в это время. И, конечно, не стоит рубить с плеча, но это как минимум повод задуматься. Итак, солнечное затмение происходит в знаке Близнецы, и во многом его влияние будет нами восприниматься как прояснение. Близнецы — это вообще очень передовой знак, он отвечает за все новые течения в моде, в информации. Поэтому под влиянием этого знака люди очень хорошо начинают ощущать, что сейчас актуально, в каком направлении стоит развиваться. Поэтому у вас есть возможность, уловив энергию этого затмения, обновить свой подход в работе, в отношениях, в целом, знак «Близнецы» отвечает за коммуникацию и обмен информацией с другими людьми. Поэтому, если вы особенно задействованы в сферах, где коммуникация играет важную роль, то данное затмение действительно поможет вам осознать что-то очень важное. Кроме того, данное затмение очень благоприятно для того, чтобы менять свой подход в общении с некоторыми людьми, либо с людьми в целом это хорошее время для того чтобы пересмотреть свои контакты на кого вы тратите время с кем и как вы общаетесь точно также есть возможность проанализировать как именно общаются с вами как относятся к вам другие люди и если в это время вы осознали что есть желание оборвать какие-то связи, а с кем-то наоборот общаться больше, то это не случайно. Еще раз хочу напомнить вам в который раз, что в период затмений не стоит рубить с плеча и принимать кардинальные решения, особенно не стоит действовать. Это касается новых направлений. И происходит так по двум причинам во-первых мы склонны все немножко в искаженном свете воспринимать в период солнечного затмения порою даже эмоции мешают нам правильно себя вести а во-вторых в периоды затмений наш организм ослаблен поэтому многие могут даже недомогание ощущать которое очень быстро само по себе проходит как только коридор затмений закрывается и конечно же организм обладает малым запасом энергии и сил для того, чтобы начинать что-то принципиально новое. В момент затмения Солнце и Луна соединяются с ретроградным Меркурием. И это говорит о том, что, по сути, высвечиваются главные темы этого затмения, а это у нас обучение, поездки, бумажные дела, сбор информации, обмен идеями, мнениями. Очень важно обращать внимание на то, какие темы вас интересуют в этот период, с кем вы общаетесь и вот вообще где ваш ум, чем заняты ваши мысли. Это очень важно для того, чтобы тоже понимать направление вашего развития в ближайшие несколько месяцев. При этом в сам день затмений я бы не рекомендовала вам отправляться в поездки, путешествия, запускать новые проекты, либо, например, устраиваться на новую работу, заключать брак. По той же причине, что в этот день все таки Меркурий ретроградный. Ну и, конечно же, эти дни обладают особой энергетикой, Поэтому хорошо все обдумывать, планировать, прислушиваться к себе, а вот действовать уже позже. Интересно, что это затмение является продолжением затмения, которое произошло 31 мая 2003 года. Вы можете попытаться вспомнить хотя бы примерно, какие события происходили с вами в тот период. И, возможно, некоторые из тех событий будут требовать пересмотра. И, соответственно, может даже наблюдаться ретроспектива в то время, что вы проживали, какие эмоции были внутри вас, какие события происходили в вашей жизни. И во многом те моменты могут быть фундаментом для сегодняшних решений по затмению 10 июня на кого же больше всего повлияет данное затмение конечно же на представителей знака близнецы особенно это э, те из э, них кто э, рожден в период с 9 по 11 июня по сути затмение попадает в ваш соляр и оно будет влиять на целый год поэтому вам вдвойне нужно быть аккуратными в этот период и на асцендентных близнецов данное затмение конечно же тоже повлияет особенно это касается тех у кого асцендент находится с 19 по 21 градус знака близнецы в этом году вас ожидают новые перспективы связанные с темой поездок, обучения может обновиться вот какая-то тема связанная с вашим близким окружением с моментами вашей коммуникации может наблюдаться ретроспектива например вы будете возобновлять общение с теми людьми с которыми вам было интересно общаться ранее это хорошее время для того чтобы дать себе еще один шанс попробовать что-то сделать иначе попробовать еще раз особенно это касается тех ситуаций когда у вас что-то не получилось и вы об этом жалеете так как затмение происходит в воздушном знаке, то прочувствуют его не только близнецы, но также весы и водолеи. При этом затмение будет воздействовать на вас очень мягко, в отличие от близнецов. И у вас будет возможность тоже что-то видоизменить в своей жизни, пересмотреть. Но при этом это все будет происходить без серьезного оттенка фатальности. Для людей, рожденных под знаком «рыбы» и «девы» данное затмение будет проходить в квадратуре. Это напряженный аспект, и в целом это в первую очередь будет создавать сложности в коммуникации. Может быть тяжело понимать окружающих, может быть вот, ощущение, что вы не понимаете до конца, что происходит, может быть сложно донести свою точку зрения окружающим людям. В целом старайтесь не форсировать события, особенно если вы видите, что что-то идет не так, что-то вам не нравится, не устраивает вас. Не спешите сразу находить ответы на вопросы и выяснять эту ситуацию, дайте себе время, Подумать, и ответ придет сам по себе очень важно также какой настрой будет у вас в период затмений старайтесь воспринимать все происходящее как перемены к лучшему тогда соответственно вы действительно сможете извлечь из этих ситуаций для себя пользу стрельцы данное затмение затрагивает вас очень сильно оно происходит в оппозиции к вашему знаку, и оно воздействует на вас с такой же силой, как и на Близнецов. Поэтому эмоции в этот период могут зашкаливать. И вообще целый этот коридор затмений — это очень непростое для вас время, и это для вас период перемен. Старайтесь выстоять этот промежуток времени, старайтесь аккуратно действовать и не спешите. Главное по данным затмениям сохранять спокойствие и быть терпеливыми. А теперь информация, которая касается всех. На протяжении коридора затмений, всего коридора затмений, действует квадратура от медленного Меркурия к Нептуну. И это очень сильно влияет на тему общения. Именно по причине этой квадратуры могут быть непонимания, могут быть даже обманы, кто-то может скрывать какую-то информацию от вас, может возникать путаница в делах, забывчивость, может быть сложно концентрироваться на чем то Поэтому для такой активной умственной деятельности этот период подходит мало — с 3 июня Марс делает оппозицию к Плутону. По сути, это аспект, который действует на нас первые 10 дней июня, и он э, имеет очень резкое влияние. Если есть момент внутреннего беспокойства, недовольства чем-то, то по данному аспекту э, это все будет э, становиться еще более ярко выраженным. И что касается определенных действий, то данный аспект может давать некий хаос, когда мы хотим получать результат сразу в нескольких направлениях. И по этой причине плохо получается увидеть результат и быть довольными тем, что мы делаем. Это плохое время для распределения прибыли. Для примирения аспект, наоборот, склоняет к конфликтам, поэтому лучше подождать. Ну и, конечно же, данная информация звучит не для того, чтобы вас настраивать на эту волну, а для того, чтобы в первую очередь вы понимали, какие влияния воздействуют на нас в этот период и могли контролировать свои эмоции. А теперь кратко рассмотрим влияние Солнечного затмения на каждый знак Зодиака. Начнем со знака Близнецы, ведь затмение происходит в вашем знаке, в вашем первом доме. Это говорит о том, что затмение будет высвечивать вас как личность. Вы можете столкнуться с результатами решений, которые... Вы приняли в прошлом особенно это касается 2003 года и по данному затмению скорее всего вам нужно будет пересмотреть это решение или хотя бы мысленно вот осознать что есть определенная взаимосвязь между этими событиями в любом случае данное затмение дает возможность осознать что-то очень важное в плане вашего личного развития ваших интересов предпочтений и вы можете понять, что вас мотивирует на данный момент и какие у вас приоритеты. В затмения происходит в вашем втором доме, в секторе финансов. Это очень важная тема для вашего знака: прибыль, финансы, ресурсы. И затмение дает возможность переосмыслить привычный подход к зарабатыванию и трате денег. Это период, когда вы можете иначе распоряжаться своими ресурсами, но также это очень хорошее время для того, чтобы найти работу либо для того, чтобы осознать, что вы можете зарабатывать по-другому. Конечно же, результаты этого затмения вы сможете увидеть позже. Пока что это все происходит на уровне осознания и выводов. Овное затмение происходит в вашем третьем доме, поэтому оно очень ярко себя проявляет по теме коммуникации, по теме взаимоотношений с окружающими. Данное затмение делает также очень большой акцент на ваших навыках, на образовании, информации. Поэтому, если вы ощущаете интерес и хотите что-то новое изучить, то обязательно пробуйте. Это хорошее время для того, чтобы посмотреть на привычные вещи под другим углом, для того, чтобы, скажем так, свое окружение немножко пропустить через фильтр и пересмотреть, как и с кем вы общаетесь. Рыбы. Затмение происходит в вашем четвертом доме. Это значит, что основная недосказанность и основная доля эмоциональности вашей будет связана именно с темой семьи. Сразу хочу сказать, что это неблагоприятное время для решения бумажных вопросов, связанных с недвижимостью. Но в целом вы можете столкнуться с необходимостью решать, какие-то вопросы, связанные с ремонтом, переездом, как минимум с тем, чтобы в доме что-то обновить. Но также и вопрос взаимоотношений с близкими людьми может быть на первом месте. Водолеи. Затмение произойдет в вашем пятом доме, поэтому вопросы творческого самовыражения, эмоционального комфорта удовольствия, радости от жизни будут выходить на первый план. По пятому дому также проходит тема детей. Поэтому то, что происходит в жизни детей в этот период времени будет для вас очень значимым. Это будет вас волновать, это будет, скажем так, большую часть ваших мыслей занимать. Но в то же время старайтесь переключаться и на себя, на то, чем вы хотели бы заняться, как бы вы хотели проводить свое время. Пятый дом отвечает за досуг, и если в вашей жизни нет досуга, то по данному затмению могут возникать мысли о том, что м, нужно этим вопросом тоже заняться. Ну и плюс по Пятому дому — Идут те дела, которые связаны с э, творческим процессом, и не всегда это творчество в чистом виде это вообще любые моменты, когда человек создает что-то свое. И если у вас такие идеи будут возникать, то обязательно поддерживайте себя в этом. Козероги и затмения происходят в вашем шестом секторе работы и здоровья. И это очень э, хорошее время для того, чтобы наладить коммуникацию с теми людьми, с кем вы вместе работаете. По данному затмению может возникнуть необходимость чаще созваниваться, чаще видеться. Самое главное — обсуждать все те накопившиеся дела, которые вам нужно решить. В этот период важно понимать, что могут выходить на поверхность определенные недоработки — и по данному затмению появится возможность это все систематизировать, упорядочить, разобраться с этими вопросами, осознать объем работы. В целом по знаку близнецы появится ощущение, что вы не одни этим занимаетесь, что не только вам это интересно. Так как близнецы это знак скажем так, как минимум двойной. Поэтому хотя бы один человек будет заинтересован вам помочь. По здоровью затмение, скорее всего, поможет вам высветить основные нюансы. И вообще Близнецы — это знак, который тесно связан с мышлением. Поэтому может быть и так, что ваши мысли и то, насколько ваш ум находится в напряжении, либо наоборот, насколько вы умеете расслабиться, это все будет влиять на ваше самочувствие. Стрельцы. Затмение происходит в вашем седьмом секторе партнерства и взаимодействия с людьми. Поэтому вы будете м, извлекать полезный опыт и делать выводы и строить планы именно в контексте этой сферы. И может быть ощущение, что многие ваши цели и планы зависят от того, как выстроиться взаимоотношения с людьми, которые вас окружают. По данному затмению как раз-таки происходит осознание, что делать что-то с кем-то в паре легче, чем самому. Поэтому не бойтесь просить о помощи, не бойтесь делать что-то сообща, не бойтесь советоваться. По данному затмению может возникнуть необходимость действительно посетить консультацию специалиста, либо нанять специалиста, с которым вы будете решать определенный вопрос в тандеме. Скорпионное затмение происходит в вашем восьмом секторе. Это тот участок гороскопа, который максимально соответствует энергетике вашего знака, поэтому вы будете себя ощущать как рыба в воде, вблизи этого затмения, но, конечно, восьмой дом носит свой отпечаток. Это и тема стрессов, либо это может быть интенсивность событий, в которые вы проживаете, когда сразу много всего и нужно решать разного рода вопросы одновременно. Плюс финансовая тематика тоже может выходить на первый план. Темы заработка и инвестиций, вложений, тема долгов, кредитов это все может так или иначе присутствовать. Весы, затмение происходит в вашем девятом доме, и оно будет давать желание почувствовать себя свободным. И у каждого это будет проигрываться по-разному. Для одних свобода — это возможность куда-то съездить, для других — это просто желание взять отпуск. Для кого-то это будет мотивация развиваться, чтобы, например, получить повышение. Девятый дом также связан с темой образования, поездок, переездов, поэтому тема перемен в вашей жизни может быть связана и с этими моментами. Девы, затмение происходит в вашем десятом доме, и вы можете столкнуться с последствиями решений, которые принимали в 2003 году. Если особенно в то время вы определяли, с кем работать, кем вы хотите стать, то сейчас есть возможность пересмотреть свои взгляды и убеждения. Поэтому для многих представителей вашего знака данное затмение станет действительно вот таким прояснением, когда вы вот, прочувствуете это озарение и захотите себя попробовать в чем-то новом. Это может говорить действительно о смене рода деятельности. Это может быть какой-то новый виток в вашей карьере. Но в целом по десятому дому проходит не только карьера, но и в принципе все наши важные, значимые решения. Это может быть для кого-то связано с темой личной жизни, отношений. Для кого-то это может быть связано с темой недвижимости, места жительства. Поэтому анализируйте, какие вопросы выходят на поверхность именно у вас. Львы. Затмение происходит в вашем одиннадцатом доме. Поэтому оно будет будто бы вытягивать вас в круг единомышленников, будет желание больше общаться вживую, встречаться с друзьями, объединять вокруг своей идеи других людей. Если ваша деятельность связана с онлайн-работой, то в этот период могут возникать новые идеи. В целом по 11 дому обычно происходит легкая реализация задуманного. Поэтому действительно по данному затмению наступает период смелых решений. Раки. затмения происходит в вашем двенадцатом доме. И оно имеет довольно скрытый смысл и характер. Многие моменты, которые происходят в вашей жизни в этот период, могут быть очевидны для всех, кроме вас. Поэтому осознание происходящего может приходить позже. В целом... Это затмение заставляет вас заглянуть внутрь себя и осознать причину своих состояний, тревог, недовольства. То есть в целом это хорошее время для самоанализа. И те выводы, которые вы сделаете по вашим наблюдениям, помогут вам более эффективно